Классический стандартный двор. Вот эта вот хуйня вообще не понятно, кто ее проектирует, зачем она нужна. Почему эти круги здесь вообще? Никогда я не понимал. Круг, блядь. Натик, круг, пидорас посередине. Вот это я могу понять. Да, здесь все ясно. Здесь для маленьких, для средних, для высоких ребят. Могу спокойно заниматься. Качели тоже понимаю. Вот это что ебалая? Для того, чтобы сушить одежду, мне кажется. Только. Но вот эта херь никогда мне не была понятна. Зачем здесь, блядь, круги? Всем респект, братва! С вами Radio 120 Гигабайт. И сегодня у нас очень необычная игра, которая вроде как является частью какого-то такого большого проекта, где там и фильмы, и что-то музыкальное произведение. Ни его знает, на самом деле я не сильно вчитывался, сделали вроде как вот эти два чувака. Называется шихай-зима или свиндер по-английски. Это такой симулятор жизни в России. Очень странная игра, но при этом вы мне меня, вы меня сами просили записать что-то про нее или постримить. Стримить здесь я понятия не имею, что, потому что вроде как здесь практически никакого контента нету, ты просто хочешь. Что ты просто смотришь. А, если честно, я больше про эту игру ничего не знаю. Знаю только, что она очень пропитана российским духом, да. То есть здесь у нас прям рашка-рашка, жесткая, да. Кстати, у меня был похожий холодильник. У меня был реально похожий холодильник. В нем еще, правда, вот здесь сверху была морозилка, да, и в ней снег собирался. Можно было, короче, его собирать и снежки играть летом. Я понять не имею, что тут надо делать. Я бы для начала включил бы везде свет. А, нихуя не видно. Графон самый лучший, который я смог поставить. Я уже поставил. Если честно, я ожидал, что будет более мрачно. Более мрачно, потому что не так, что Мрачно, посмотрите, неплохая кухня, да. А можно взять? Можно взять. Ай, блядь, блядь, что произошло? Ай, блядь, помогите! Ой, я все пооткрывался, да, зацени. Но я ничего не могу взять или могу? Ой, могу, нож взять. Могу я порезать хлеб? Я хочу порезать хлеб, могу порезать хлеб. Блядь, не могу я порезать хлеб. По-русски все классно, кастрюли, ножи, э, смерть, депрессия. За окном не видно нихера. хера, а ну видно, но плохо. Радио. Ну-ка я. Оно не работает ни Игруха Игруха хайбит, почему я не имею понятия? Не имею понятия, да, но все мне говорят поиграй по пожалуйста, хотим ее посмотреть вот Смерть рядышком Смерть рядышком Рядышком, рядком Что, блять? Деда за бабы, мама за папы стричка за братком Милый мой мальчик, лодочка, слофан Господь твой, иголочка, госпожа твоя, вилочка а, наркотики? Анальный смерть, любитель вас, Целует вас Что это, блядь, за наркотики, были? ладно, насрать Я понятия не имею вообще, какой тут есть контент, что тут надо делать Мне говорили, блядь, Артем, ну посмотри, эта игра такая прикольная Чего здесь прикольного, я не понимаю Короче, у Копленова видел эту игру, ребята Он заметил и абсолютно верно, что сортир расположен просто совершенно, блядь, неудобно Как тут можно посрать, я не понимаю вот как вот можно здесь, блядь, что это за телепортации? Ёб твою мать Короче говоря, неудобно, срать, зато можно телепортироваться через стенку Великолепный Шапку могу одеть на себя Оп Нихуя дядя одевайся. Ладно, мама будет недовольна. Пойдемте дальше. Давайте посмотрим на нашу комнату. Какой-то ключ... Взяли ключи, теперь можем выйти. Вата в голове моей, ебали в этом, виновато. Закрыть дверь, я никого не жду. Это я стихи пишу. Вообще-то, да, если быть честным, там, откровенным. Но вот такие вот штуковины я видел в Европе у многих. Я могу одеть. Я могу снять. Я могу снять и посмотреть. Ебать, я раскидаю это все дерьмо, блядь. Творческий беспорядок. Может быть, я творческая личность, сука. Телек, интересно, мы можем посмотреть. Давайте посмотрим, что тут что. Мы можем все лапать, ребят. Мы можем все лапать, но толку от этого никакого. То есть мы можем строить жесткий беспорядок. Но я не понимаю, есть ли в этом толк. А можем обратно это повесить, интересно. Изи. Порядок также можем и наводить Интерактивность есть О, наркотики О, я объебался наркоты И что теперь? А, гантели Вот такие гантели у меня есть, кстати говоря, дома, ребят О Опа Что за звук? Так, погоди, давайте пока выходить не будем, ладно. Нормально, нормальная хата, пацана. Единственное, что вот ковернь, поэтому хуя он повесил, да. По телеку ни хера вообще не понимаю, за что он платит. Что за нахуй, что за хата? Ну, живет он богатый, я считаю, для одного-то парня. Да, да, однокомнатная квартира, да, это понятно, что все по-русски, да, довольно-таки она совковая, но ничего плохого в ней я не вижу. Нормально, чисто, порядок, все хорошо, да, тут у нас есть валенки. Но вид вид очень мне напоминает, когда я на каховке жил, да, там молодой, красивый, хороший, худой. В общем, у меня вот похожий вид был с балкон. И у друзей тоже. Сколько даже Раз, два, три, семь. Семиэтажки это что за хуйня, блять? Что это за неканон? Где пять этажей? Что за нахер? Створить какое здоровое питание. Единственное, что вот это вот колбаса, она, наверное, не в тему, да. А яйца это белок. Здесь у нас, значит, сыр, банан и а, помидоры с яблочками. Ну молодец, парень вообще правильно питается. Отлично. Не знаю, зачем даже это микроволновка и для чего. Блин, практически любой предмет мы здесь можем, короче говоря, поднимать. Но что делать-то надо, блять? Пойдемте отсюда. Можем выйти. О! И что, и свет сам включается? Серьезно, вражки, где это вы такое видели? Где вы это такое видели? О, я могу ломиться в чужие, чужие хаты Откройте, пидоры! Открывай, сука, пидор! Не хочет открывать Да, блядь, я пойду посмотрю Я все могу? Да, Смотри. <гас> Читать, ослепленный, продолжить Я нашел здесь какую-то великолепную книгу Ну открывайте, сукины дети Что такое? Я, я вражки, я хочу, блядь, бедокурить Я хочу бедокурить <гас> Можно на крышу пройти? Нет, не можем, закрыто Ладно, все, здесь мы, по крайней мере, свой подъезд осмотрели. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Где все люди? Я не верю, что я в Рашке один живу. Мир. Да кто такой напишет у нас? Все хорошо. Пиздобольство, сука. Пиздобольство. Ломиться в двери, как я понимаю, бесполезно. Ой, я могу им подключать электричество. Вот сидите там, блядь, без электричества. Пидарасы. Такие вот темы, да, что ты типа уходишь, да, и свет гаснет. И приходишь, он загорается. Это, мать твою, где угодно, только не в России, да. Я такое видел в Польше, я такое видел в Германии. Здесь у нас, если честно, я такого не встречал. У нас свет всегда горит. Постоянно. И я думаю, вы прекрасно сами это знаете. Опеньки, это что такое? Я не могу это взять. Не, не могу. Это бенгальский огонь горит, догорает. Входа мне нет, другие подъезды нет. Я могу только стучаться, но открыть я туда не могу попасть вообще никак. Почему эта игра хайпует, ребята? Почему? Откуда такой хайп вот здесь вот? В чем прикол? В том, что она типа Рашка такая, да, что тут а, духом России все пропитано, ну, возможно. Но я, если честно, не очень понимаю, откуда здесь такой жесткий хайп. Давайте посмотрим. Сон красоты Элиза. Закрыт, к сожалению, Элиза. Продукты. Продукты тоже закрыты. Ни черта нельзя делать. Ничего. Мы просто должны тут бегать и смотреть. И это все. И это весь контент, серьезно. Мы можем уехать с этой остановки, например, куда-нибудь. Что это такое за перформанс? Здесь остановка. О, смотри, что тут едет, э, не убирается. Просто едет, но не убирается. А мы можем покататься на этом великолепном тракторе? Скажите мне, пожалуйста. Деревья в сахаре. Оранжевые машины, как пчелы бьются. Чё, блядь? Все ждет, пока ты заплатишь какой-нибудь полтинник. И тогда в гущу земли опустится палочка. Чего, блядь? Чего ты, блядь, несешь, сука? Что? Это за наркомания. ты меня задавишь? Ты меня двигаешь просто. Ясно, понятно. Это наркотики, ребята, жесткие. Я не понимаю вообще, что, блядь, происходит и зачем. И почему? Почему мы не можем зайти хотя бы в те квартиры, где горит свет? Чтобы хотя бы посмотреть, что там и как. Да Если я даже не зайду, что за блядь? Параша, классический стандартный двор. Вот эта вот хуйня вообще не понятно, кто я проектирую, зачем она нужна. Почему эти круги здесь вообще никогда я не понимал? Круг, блядь, знаете, круг педарас посередине. Вот это я могу понять, да? Здесь все ясно, здесь для маленьких, для средних, для высоких ребят. Могу спокойно заниматься. Качели тоже понимаю, вот это что за ебалая, для того, чтобы сушить одежду, мне кажется, только. Но вот эта херь никогда мне не была понятна. Зачем здесь, блядь, круги? Круги-то нахуя, зачем эти блядские круги, сука, за них неудобно держаться, зачем они нужны, что за... Заеб... Тупизм, вот это тоже тупорылая херня, ты по ней просто вот так прошелся, ебать, как весело. Охуительно, Пойду обратно пройдусь, заебись вообще. Кто снял качели? Сука, кто украл? Кто-то снимал эти блядские качели, я тут еще раз видел, пустые вот эти вот рамки эм, из-под качелей. Кто ворует блять качели? Что это за ебанутые? Куда они их потом девают? Что они с ними делают? Сдают на металломы, но это единственное, что они могли с ними делать. Я вот что думаю, если я по этой дороге буду идти прямо, насколько далеко я могу зайти. Давайте посмотрим, я не знаю, как долго я могу тут идти. Почему эта игра хапит? Что за херня, ребята? Откуда? Откуда такой интерес к этой игре? Почему мне про нее писать? Типа, Артем, поиграй! Ты посмотри, как охуенно, ты посмотри, как пиздато. Куда я, блядь, иду, ты посмотри, я куда-то иду и пропадаю. Ах! Что случилось? Я прошел игру, блядь. Я вышел с района. Скрепить Кажется. Будто кроме улицы этой в трех фонарях, а семи вывесках ничего и нет. Ага. И меня вернули обратно. Типа перформанс такой, да, жесткий. Меня вернули с другой стороны. Ясно. Я пошел туда, меня, меня вернули обратно. Вот наш магазин, который мы проходили с другой стороны, мы вышли. Блять, где контент? Игра! Я должен пытаться здесь что-то понять, что-то найти. А, где еще мне почитают вот такие уебанские тупые э, стишки, да? Я это должен искать здесь? Что это, блядь, такое? Все, что есть для исследования, насколько я понимаю, здесь это наша квартира. И вот эта вот небольшая местность перед домами нашими, да? То есть мы можем выйти здесь, походить, поискать. Ни черта нету, здесь только снег. Мы какой-то лес забрели, давайте посмотрим, может, мы что-то еще найдем. Но, да, я прекрасно понимаю, что авторская игра такая, типа, какой-то посыл тут, типа, должен быть в этой игре. Меня отправляет уже назад, уже готовы они отправить меня назад, я правильно понимаю? Куда вот я иду? Я иду, мне похуй, я, блядь, буду идти. И куда я вышел? Обратно, что ли, блядь? Да вы смотри, они меня просто обратно вывели. Ну, твою мать, так не... Сука, вот падлы. Вот такая игра, 250 рублей. серьезно, блядь. Почему? Чё вы вот хотели, чтобы я здесь поиграл? Во что? Вы чё, издеваетесь, что ли? Подожди, дай попробую покачаться на их. Ну-ка, не, не качается у них, на них слышу. Ну, короче, это параж какая-то, я блять. Не знаю. Вот могу покачаться один здесь. Эй, то эй, Это Ладно. А где моя дверь, интересно? Я уже потерял свою хату. Все, что есть, все, что есть, мы с вами уже посмотрели. Насколько я понимаю. Возможно, я не прав. Возможно, где-то еще что-то есть. Но это какой-то пиздец. Значит, радио. Нам рассказал стишок. Машинка рассказала стишок. И когда мы вышли за территорию, нам тоже рассказали стишок. Да, ходим вокруг одних и тех же домов. Все закрыто. В магаз почему-то, кстати, зайти нельзя, что печально. По моему мнению прям ад печально. Потому что было бы круто, если бы они сделали пустой, пусть, пустой, но российский магазин, такой стандартный, классический, да. Это тоже могло бы вообще-то что-то и сказать, какой-то посыл прислать. Может быть, я не вижу, может быть, я не знаю, где тут еще есть контент. Вы, если что-то вдруг знаете, напишите в комментариях для тех людей, которые будут смотреть. Вдруг им будет интересно, что тут еще можно было увидеть, сделать, посмотреть, потрогать. Пишите, пожалуйста, потому что я, если честно, вот так вот хожу, смотрю, и нихуя нет. Ребята, вот такая вот игра. С другой стороны, может быть, в в этом и есть смысл, понимаете? Это показывает нашу настоящую российскую действительность. Мы живем в серости, мы живем в пустоте, да, постоянно повторяющейся. То есть мы выходим, на улице нас ничего не ждет, мы идем на работу, хотя тут даже, блядь, и на работу, сука, не сходишь, я бы сходил, мать твою, на какую-нибудь работу в этой игре, но нет. В магазин бы я тоже сходил, почему они этого не сделали, я понятия не имею. может быть, я и не понимаю всю вот эту вот эстетику ебеней, так сказать. Хотя я был в ебенях, я ездил в ебеня, да, и я всегда находил, что там делать, да, пизды, можно, например... Получить вообще великолепное занятие, я считаю, особенно на стране, в принципе, в целом, да, это стандартный такой вид развлечения, получение пиздюлей. Добавили бы гопников, которые бы бегали за тобой, давали бы тебе люлей за то, что ты забрён, например, в их район, да, то есть мы вот из этих домов вышли, пришли в те дома, получить там пизды. Ну нет, нет, ребята, здесь этого нету, к сожалению, да. Где моя хата, я, может быть, хочу вернуться домой. Это вообще мои дома, я уже не уверен в этом, ребят. А возможно, эта игра показывает, как у нас всё одинаково, в принципе, это уже обыгрывалось даже в фильме «Иронии судьбы», да. Или с легким паром, там тоже обыгрывалась вот эта вот тема, тем, что у нас все одинаковое. Я помню, как мои бабушки и дедушки переехали в район Марина в котором я вышел и потерялся к хуям с собачьим, например, тоже. Да, не понимал, куда идти, как вернуться домой. В принципе, это же за Так что такое, молодец. Спасибо большое. Где квартира, сука? Где? Мусорка опрокинутая была у нас на выходе. Бабок, почему нету? Гопники нужны, люди нужны. Не нравится мне, что нету людей. Не нравится. Где моя хата? Я не понимаю, как я мог ее потерять. Все закрыто, ребят. Возможно, фишка в том, что ты вышел из квартиры и все, и хуй, ты назад уже не попадешь, ты умираешь. Нахуй, хоть бы смерть какую-нибудь ввели здесь. Ёб вашу мать. почему ее нету? Что за нахер, а? Мне кажется, эта игра это тренажер для стримера и контент-мейкера, да, то есть ты запускаешь, пытаешься снять какой-то контент, в игре вообще никакого контента нету. И ты типа ебись сам, как хочешь, да? Пизди, что-то придумывай какие-то истории, высасывай его из пальца. Вот он. Настоящий тренажер для контент-мейкера. Я пытаюсь стать хоть какой-то контент с этим из пальца его нет ребята его просто нет все я весь контент вам показал ты блядской игры ребята вы надеюсь доволь, довольны мной да скажите что вы мной довольны что я вам показал этот великолепный супер контент жесткий понял я тебя понял мой дорогой создатель игры это бессмысленность понимаете бессмысленность существование, значит вражки да, безысходность, смерть от сатана ты теряешься в собственных в собственном окружении где ты живешь ты теряешься там где ты вырос мать твою ты ничего не понимаешь здесь «Абсолютно ничего!» нету. Вот такое вот, ребята, высокое современное искусство. Ебать его в сраку. Великолепная игра нет. Если честно, я не знаю, может быть, кто-то считает, что перформансы это круто. Подобные перформансы я не люблю. Не люблю я современное искусство, потому что за современным искусством люди часто забывают, что такое дис... искусство, что такое действительно творить. Может быть, я тупой, невежа, ебаный, да? Тоже вариант, вполне, да? Я даже с ним спорить не буду, ребят. Как я понимаю, посыл, что у нас все бессмысленно, гали да, и мы все ходим по кругу. Уныло, а, хуево и а, срано, да. Возможно, это, конечно, и правда. С другой стороны, идите нахуй с такими играми за 250 рублей, правильно? Для меня лично этот проект является тренажером, да, тренажером вот этого говорительного аппарата стримера, который должен на пустом месте, без а, вообще какого-либо контента на экране придумать, что говорить. Так что, ребята, если вы стример, да, ютубер, покупайте эту игру и стримьте ее 5 часов, пожалуйста. 5 часов по я умоляю. Не знаю, где моя квартира. Хотел бы вернуться в квартиру и закончить там, но не могу. Не могу, потерялся, мать твою. Отсутствие контента это действительно страшно. Вот, оно, чтобы у меня на канале не было отсутствия контента, я для вас снял этот замечательный ролик, ребята. Я надеюсь, что он вам понравился. Хотя, не знаю, что тут блядь, блять, может, понравится этой игре. Но, ребят, я раз уж снял, значит, его выложу. К тому же вы просили. Поэтому вот, пожалуйста, держите, да, наслаждайтесь. и э, пта. Я не любитель подобного. Да, дайте мне нормальные игры про Рашку. Какую-нибудь классную, нормальный симулятор России. Да, и мы где играем? За бабку, значит, надо идти получить пенсию, да. Значит, надо пойти пизда... пиздянок валить, нарать на молодежь. Ебаную, правильно? Дома убраться приготовить оборщик для внуков и сдохнуть. Вот это неплохая, короче, тема. А так, ну его нахуй, да, вот это вот хождение пустое абсолютно нет. Нет, это не для меня, ребят. Но, тем не менее, я вас поставить лайк, да, за то, что я хотя бы старался хоть что-то для вас тут найти. Пожалуйста, умоляю вас, поставьте этот блядский лайк проклятый. Поделитесь видео с друзьями, если нашли хоть какой-то правильный э, посыл в моих словах или в игре, пожалуйста, покажите его друзья, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны как минимум, да, и я надеюсь, увидеть вас в следующих видосах или на стримах. Все, на этом конец, ну его нахер, пойду сдохну в депрессии. С вами был Мародер 120 Гигабайт, жестких всем респектов, йоу!